Шанс, ты ну при продолжаем нашу программу и под ваши аплодисменты я приглашаю на сцену Александр. Встречаем! Все выплакала слезы Бог, сердце только сильнее, Ты где-то в мире теней Нет больше нашей мелодии Летят до нас Адажио -а -а, Развиваю небеса Своим криком и душа Болит и боль Тупая боль Завнушает печаль Нечем плакать, как жаль Поплачет, а я Нет, больше я не плачу Редактор Молчи И песня нашей